Стали блестит кромешной дали, Стали червоны клентины рубахи. Павку Корчадина зря обижали, Блести дали на память о страхе. Была ли груз зима? В колокол бьет она. Это как будто истомные вздохи. Новой эпохи весна повстречала. Близкие дали. Нашли в суматохе, где же у новой эпохи начала. Была ли груз зима? В колокол бьет она плодить население. Из камня и стали творить пополнение достойных богов, вершить вожделень. Что ж перестали, так что же устали искать батраков?